Привет, дорогие зрители канала Автоподбор 25. Сегодня будем знакомиться с замечательным автомобилем Subaru Forester версия XT, XT Turbo 208 лошадиных сил. Это будет как и обзорчик автомобиля и будет такой небольшой краткий отзыв об автомобиле. Что касается, как автомобиль себя ведет по грунтовке, это обновленная версия рестайл. В чем разница? Значит, рестайл и до рестайл. Допустим, по передней части автомобиля это, конечно, фары. Фары здесь изменились. Ну и, конечно, а в turbo версии в турбо версии идет такой агрессивный спортивный бампер по задней части автомобиля сразу нам бросается в глаза две выхлопные трубы агрессивный выхлоп который нам сразу же напоминает то что subaru валит он реально валит ну, естественно subaru 4 воды также изменились изменились задние стопоры. ну и еще нам напоминает то, что это турбоавтомобиль, это, естественно, XT. По внешней части, в принципе, отличий больше нет. Давайте по кругу его пройдем, посмотрим. Я имею в виду турбо и нет турбо. За исключением, допустим, на вот этой версии зеркала заднего вида в черный цвет окрашены, и на крыше акулий плавник, он тоже идет черного цвета. Итак, для кого этот автомобиль? Да, в принципе, для всех, для всех и всего. Замечательный внешний вид, высокий, очень высокий клиренс, именно для кроссовера, комфортабельный салон, огромный багажник шикарная управляемость ну и конечно же ну и конечно 4 в.д. в общем это и городской автомобиль, и для поездок на дачу и на природу и на рыбалку и просто с детьми куда-то съездить отдохнуть автомобиль для всех давайте пройдемся немного по по техническим данным Итак, значит колеса рекомендованы производителем размер 225 55 на 18 объем двигателя 2 литра 280 лошадиных сил заявленный расход топлива заводом-изготовителем 76 литров но поверьте поверьте это далеко не так бензин рекомендуется ли сюда 98 трансмиссия идет в вариатор вариатор идет цепной клиренс все привыкли мерить по бамперу но это не так он мерится по самой нижней точке на автомобиле 220 220 миллиметров разгон до сотни шесть с половиной секунд но э, это тоже не знаю как они его мерят. здесь три режима езды обычный режим, ай режим спортивный режим и там супер когда турбина включена э, это мы сейчас замерим попробуем конечно уложиться ложится шесть с половиной секунд радиус разворота на вот этом таком э, немаленьком кроссовере 5 и 3 метра объем топливного бака составляет 60 литров что касается подвески передняя подвеска не знаю как бы вам так показать идет независимая задняя подвеска идет тоже независимая на двух поперечных рычагах тормоза что задние передние у нас дисковые вентилируемые по освещению фары у нас идут светодиоды но к ним мы еще вернемся мне не нравится как они как они ведут себя ночи я попытаюсь попытаемся конечно это заснять показать но смысл весь том да то что когда они получается когда ты едешь допустим где по городу да по городу вопросов нету то есть у нас освещение там практически везде когда ты едешь где-то по загородной трассе и э, фары светят, во-первых, они светят немного, немного влево, да. И как бы они вот, ну, такое ощущение, что там буквально 40-50 метров светят они от машины. Поверьте, этого как бы мало. Когда включаешь дальний свет, да, вопросов, вопросов не возникает. Поэтому фары здесь какие-то, но ну, это мое личное мнение, они такие недоработанные. Не то, что фары, да, а именно освещение. Что касается электрических систем автомобилей, поверьте, здесь их очень много. Это и система распределения тормозного усилия, и вспомогательная система торможения, система электронного контроля устойчивости, что тут еще, адаптивный круиз-контроль и многое-многое другое. Это так и рассказал просто вкратце. Кому интересно, заходите, смотрите, тактика там, технические данные, ну и к системам электронной мы еще, конечно, вернемся. Здесь очень хорошая система ISI, я покажу, как она работает. Ну, теперь давайте посмотрим на сердце автомобиля Субаровский боксер 280 лошадиных сил что нам бросается в глаза ну понятно то что бросается там интеркулера забор воздуха и так далее здесь установлены два вентилятора то есть реально идет идет мощнейший облук как вы заметили ноздри на капоте нет как на предыдущих версиях то есть воздух забирается вот два сопла они соединяются идет на обдув на охлаждение турбины все остальное в принципе как и как и на любом субарике. ну также бросается еще в глаза это э, масляный фильтр он установлен он установлен сверху вот э, масло заливная горловина здесь Субара сразу пишет какое масло рекомендовано лить В турбо версии это 5 в 30 в 20 в ушку обычную 20 там рекомендуется лить 0.20 Послушайте как работает Субару Вентиляторы, кстати, работают практически практически всегда. Ну, я имею в виду с периодичностью. Родной субаровский звук, его не спутаешь ни с чем. Работу двигателя. А далее по внешнему виду, значит, что хотелось бы добавить. Очень удобно придумали вот эти вот пластмассовые накладки, которые закрывают пороги, то есть на всех четырех дверях. Зачем это нужно? То есть открыли дверь, да, когда мы садимся в автомобиль, у нас порог, порог он идет всегда чистый. Итак, к данной версии, к данному автомобилю по комплектации, значит понятно, камера заднего вида сам можешь установить бесключевой доступ определить его легко со стороны есть вот такие две полосочки повторители повторители датчик дождя подогрев лобового стекла система ISI. фары линзованные фары линзованные а когда автомобиль заводится они начинают ну, я сейчас попытаюсь вам продемонстрировать это итак заводим автомобиль смотрите на линзы не знаю будет отсвечивать не будет отсвечивать Оп, ну заводись, друг. Видите, они повернулись, влево, вправо. Они настроились. Ну и также, конечно, со стороны э, выделяет трубоверсия. Я уже говорил то, что бампер, вот эти вот ходовые огни сейчас он скорее всего не видно, но смотрятся они достойно. Кстати, горят они постоянно. То есть фары мы отключили ходовые огни они не отключаются также на турбоверсиях снизу установлена защита поддона багажное отделение у данного автомобиля оно большое единственный минус я вам сейчас покажу задние сиденья здесь не раскладываются в ровный пол был до да, в ровный пол был у меня опыт такой поехал я на рыбалку вот это был первый Форестер, который был не турбо. думал они раскладываются по факту получилось то что они не раскладываются и как бы такой вот бугорок сейчас разложу покажу багажное отделение в данном автомобиле установлены ковры почему потому что здесь все пластиковое, как бы защита идет чтоб не поцарапали пластик объем объем багажного отделения судите сами но поверьте он реально большой Автомобиль идет полноценная запаска, а, то есть поднимаем первая ступенька, здесь у нас идет пенал. Кто смотрит наши видео, следит, да, знает, что в автомобиль залезла крыса, погрызла все. Вот, ну и запаска с донкратом, спрятались там дальше. Спинки откидываются, ну и вот видите, что получается. Как бы да, спору нет, поспать здесь можно, багажное отделение, оно увеличилось, увеличилось. Но вот этот бугорок, это, конечно, не есть хорошо. Сидения идут в автомобиле с кожаными вставками на турбоверсию. Ну, по крайней мере, я не встречал обычные тряпочные сиденья на нетурбоверсиях. Здесь тоже идет пластик, дверная карта, ну, основ... не основная часть, где-то 70 на 30 пластика. Начали мы с вами со второго ряда сидений. Давайте сразу сядем в автомобиль, посмотрим, сколько здесь места. В данный момент переднее сиденье водительское отодвинуто до конца. Коленками я не упираюсь. Со стороны может показаться то, что места в автомобиле мало, но поверьте, места здесь довольно много сидеть. Удобно, комфортно, в принципе, в принципе, три человека, я думаю, ну, моей комплекции, да, может что-то чуть побольше. В принципе сядет без проблем значит из удобств для задних пассажиров кстати вот эта комплектация да ну какая то она вот непонятная нет подогревов нет электросидений, нету э, педалей железных они обычно идут на турбоверсиях. версиях из удобств значит для задних пассажиров в принципе ничего такого нету. это просто идет подсветочка подсветочка ручки идут ну и в дверной карте в дверной карте идет вот такой карман не знаю для чего он и идет вот такого плана бутылочница пойдемте посмотрим со стороны переднего пассажира что касается посадки в автомобиль посадка, но ну, на реально очень удобная. то есть смотрите вот без проблем да вот с первого раза раз сел все и не надо мне там делать несколько телодвижений, чтобы сесть чтобы не было Удобно. А место пассажира, место тоже довольно много. Вот такая идет удобная ручка, кожаная вставка. Здесь тоже идет кожа, ниша, подстаканник. Ну и небольшой тоже. А, такое углубление идет очень удобная ручка фишка subaru да а вот здесь если обратили внимание козырьки козырьки они идут такие как бы укороченные. но есть вот такая замечательная штука для чего она сделана спросите вы вы ее выдвигаете она бац в камеру упирается в зеркало упирается нет ребят она сделана не для этого она сделана для вот этого вот если вы как бы ставите да, чтобы сбоку солнце вам не светило зеркало идет с подсветкой Субару, ну молодцы ребята я такого на автомобилях не встречал на других бардачок бардачок идет полный но поверьте он реально идет большой с левой стороны у нас пищалка встроена с правой стороны соответственно тоже здесь идет пластик но пластик идет мягкий идет обдув пассажира там идет обдув водителя но на водительское место мы сейчас с вами переместимся сядем также с автомобиля очень очень удобно выходить Давайте посмотрим, как я буду садиться на водительское место. То есть вот допустим дверь мы открыли да ну как правило садишься берешься за руль сел все тоже сел с одного раза в принципе сразу в удобную позу очень удобно по дверной карте все понятно автоматически стеклоподъемник управление центральным замком складывание зеркал регулировка зеркал Ну не знаю кому я об этом рассказываю хотя знаете многие об этом даже даже и не знают отключение системы фары, чтобы не настраивались отключение антипробуксовочной системы это регулировка подсветки кнопка старт кнопка store педали как я говорил да вот почему то вот ну, такая версия какая-то то непонятная, так также как и а, сиденьем сиденья по идее должно быть электро вот но хотя бы хотя бы плюс в том то что то что сиденье регулируется по высоте Итак, бардачок идет. Здесь кожа, здесь идет вот такой пенальчик, монетница. Там у нас два USB входа и розетка с прикуривателем. Ну и тоже такой немало вместительный бардачок. бардачок посередине идет, два подстаканника, между ними перегородка, при желании она убирается. Идет у нас с вами ручник, обшивка здесь идет кожа, ручка переключения передач кожа, накладка кожа, здесь пластмасса. Вот это вот место само, да? не знаю у кого есть форики напишите в комментариях но ну, по мне вот здесь пластик какой-то знаете он отличается от всех потому что буквально вот вот это вот царапины недавно не было я не знаю откуда она взялась ну, и здесь также идет углубление и отключение а, датчиков слепых зон кстати датчики слепых зон вот они установлены ну опять же это мое личное мнение я считаю то что это бесполезная функция на данном автомобиле почему не то что бесполезная функция да а не продумано она потому что они маленькие днем светит солнце ну не всегда их видно. Ночью, да, вопросов нет. Ночью там сумерки начинаются. Их видно четко. Но светлое время суток с этим, конечно, проблематично. и так значит, когда заводим автомобиль, заводим, ну, сразу видно, яркий такой спортивный характер на автомобиле. Смотрите на стрелке. И звук такой все-таки, ну, прям мощный значит, а, спидо, а, тахометр до да, 8000 кстати здесь стоит ограничитель смотрите сейчас даю газ в пол то есть он поднимается до 4000 все дальше он он не идет ну спидометра соответственно идет 180 а, километров Электронный бензобак. Здесь есть управление. Кстати, до рестайла и после рестайла, да, у них изменилось немного управления меню. А, конкретно вот эти меню. До рестайловской версии, до рестайловской версии оно управлялось с руля. Здесь сейчас вот это меню, оно управляется с этой кнопки. А, вот это что за кнопки? Здесь есть дополнительное меню. То есть мы можем выставить себе, чтобы перед нами был дублировался километраж в электронном виде. А, вот это это время с того момента, когда мы завели автомобиль. Но здесь сейчас ничего нет, потому что он только что только что заведен ну и собственно режимы три режима езды это обычный I режим голубенькая полоска сейчас стоит спорт режим такая желтенькая полоска и э грубо говоря не все называют его по разному да там turbo режим когда турбина у тебя она постоянно включена постоянно работает и а, идет там э спорт по моему идет ручной не ручное переключение передача вот здесь нам показано на какой передаче мы едем сейчас по дороге тоже тоже вам это покажу итак сам основной центральный дисплей здесь у нас показывается давление турбины температура масла в двигателе акселератор как мы давим на него остаток километража ну и также там несколько менее вот она собственно сама турбина часы время расход топлива расход топлива показывает 72 на 1 литр мы проезжаем ну, еще дополнительный расход топлива кондиционер немного немного вернемся к кондиционеру климат-контролю он идет здесь двойной бесполезная функция на данном автомобиле не только знаете на данном а вообще это бесполезная функция почему ну, вот представьте да, пассажир себе включил кондиционер я себе включил горячий воздух ну как это будет выглядеть я не понимаю если честно как он работает вот ты вот сейчас обычно да работает кнопочку дуал нажал все то есть вот пассажир себе может включить тепло дует сейчас отсюда тепло а с этой дуйки уже дует холодный воздух я не понимаю этого вообще фишка такая не знаю с чем это связано когда включаешь на дуфлобового стекла у тебя сразу включается кондиционер в автомобиле спрашивают многие, там, ну, связано с нашей работой как включить обогрев лобового стекла ребят, все очень просто. включили на обдув воздух на горячую у вас включился обогрев лобового стекла как включить обогрев задних стекол включили обогрев заднего стекла все у вас обогрев а, зеркала заднего вида он начинает работать руль в оплетке, но руль здесь идет Кожаный, это управление круиз-контролем есть где-то полный мультируль но полный мультируль встречается на этих автомобилях реально редко не знаю с чем это связано при желании можно докупить кнопочки установить но опять же не хочется лезть в эту вот ä, электрику здесь у нас идет ä, вот эта вот кнопка это расстояние до предыдущего автомобиля мы можем выбрать себе три полосочки три режима датчик движения по полосе покажу как он работает функция мне это не нравится включение самого круиз-контроля ну и мы выбираем выбираем скорость на автомобиле вот также идут подогревы сидений передних кнопка x мод подогревы работают в двух режимах а, мне не нравится как работают здесь подогревы в плане не знаю как в других автомобилях но здесь допустим а, зимой уходишь ты из автомобиля включаешься подогрев там на полную мощность думаешь ага я утром приду там сиденье будет тепло ничего подобного он начинает работать только после того как вы свою пятую точку усадили на кресло после этого включается подогрев сиденья далее значит по функциям две стереокамеры отключение датчиков идет подсветка ну в принципе так кратенько пробежались больше ничего такого не знаю а, активные подголовники подушка безопасности раз-два в стойках они тоже есть ручка для водителя по основным по таким функциям пробежались вкратце вот еще не добавил да вот она кнопка переключения передач в ручном режиме руль у нас регулируется по высоте в двух положениях и по вылету тоже то есть в принципе любой человек любой человек может под себя это настроить место очень много места вагонище свободно сядет человек такой плотной комплекции я не знаю килограмм под 150 и будет чувствовать себя комфортно то есть голова мы сейчас сидушка она задрана полностью наверх я не бьюсь головой как знаете садишься вот в каком-то видео я показывал по -моему, по моему в альфу я сел я вот сижу и все я головой бьюсь блин об этот потолок здесь нет здесь Здесь такого нету. переднее сиденья тоже идут с кожаными вставками. Ну и в принципе все, то есть дальше все по стандарту. Давайте немного проедем, ребят, по управляемости на автомобиле. Давайте, я вот как от автора, да, от себя там без там каких-то безумных слов, как оно и есть, так оно и есть. Так, не забываем обязательно пристегиваться. Что хотелось бы добавить по обзорности обзорность она шикарно она просто великолепная. то есть в принципе в принципе видно все перед тобой панель да вот именно управление всех датчиков все очень видно прям ну, нереально супер хорошо зеркала заднего вида они тоже такие знаете объемные большие вот здесь форточки форточки стойка вот это она не мешает обзора также и по левой стороне тоже не мешает единственное но ну, это идет по стандарту зеркала заднего вида в автомобилях они все маленькие поэтому здесь пришлось пришлось установить уже такое зеркало руль отзывчивость руля шикарная великолепная то есть буквально руля немного Немного влево-вправо все, автомобиль он э, слушает тебя прям моментально Моментально сходу. Звук поворотников Ну такой он, знаете, как бы Как сказать Не сильно раздражающий Кстати обратите внимание, сейчас я отстегнусь Отстегнусь Сейчас мы поедем Субарики убрали пищалки Вот эти нудные которые были Слышите, да, звук такой стал потише Потому что вдоль рестайле ну там там было просто невозможно ездить на автомобиле а, и так допустим кстати вот не показал еще функцию да когда их включается здесь мы видим колеса на как ну, грубо говоря какое колесо тормозит куда приходится крутящий момент и так далее а, показывают у нас температуру масла давление турбины, акселератор. ну смотрите, машинка она реально отзывчивая, да, вот нас обгоняет поджерик, стоит дать чуть газку, ага, и поджерик перед тобой перестраивается. ну давайте тогда начнем с круиз-контроля, то есть включаем круиз-контроль, выставляем скорость, круиз-контроль у нас активный, скорость выставили мы 114 километров в час, это максимальная скорость. вот здесь э, датчики, стереокамеры, они видят впереди едущий автомобиль когда он будет тормозить, когда он будет тормозить, наш автомобиль тоже остановится. И если мы, если система будет притормаживать, то у нас автоматически будут загораться задние стопоры, чтобы, чтобы автомобиль, который ехал сзади, в нас не въехал. Если сейчас мы пойдем на обгон, идем на обгон, а стереокамеры потеряли передедущий автомобиль, ну и автомобиль у нас начинает сам набирать скорость. То есть он наберет до 114 километров в час и будет держать ее чтобы отключить круиз-контроль достаточно нажать на тормоз на тормоз мы нажали все круиз-контроль у нас отключился включить вот этим ползунком выставили скорость поехали а, далее значит датчик движения по полосе смотрите сейчас я буду уходить с полосы он нас будет предупреждать запищи слушайте слышите он запищал но если я включу поворотник то пищать он уже не будет потом значит функция удержания в полосе вот эта вот кнопочка нажали ее по идее сейчас мы будем уходить с полосы руль должен вернуться обратно она работает не понять как смотрите уходим влево машина реально она вернулась обратно а чем она мне не нравится давайте еще раз влево не работает давайте вправо попробуем уйти тоже не работает смотрите сейчас догоним автомобиль автомобиль догнали камеру увидели все скорость автомобиля скинул ну, давайте я не знаю может разметку не видит еще раз попытаемся вот так вот сходу прям влево уйти так оп, ни хрена она не работает она то работает то не работает а, недавно возвращались а, ездили в пригорода да, возвращались уже по темноте вот я отвлекся буквально на секунду отвлекся и вот вот она сработала руля как дало влево я как-то узнаете вот, испугался аж я руля вправо короче говоря машину влево вправо ну я и не пользуюсь хочу вам просто показать вот смотрите влево идем вот сейчас вот сейчас сработал давайте еще разок влево. вот видите подрулил немного интересно а вправо сработал а вправо нет разметки у нас вот и вправо тоже сработал то есть говорю не понять Вообще, что куда и как когда работает когда не работает а дальше значит вот этой кнопочкой можно выставить видите меняется 2 1 полосочка расстояние до впереди едущего автомобиля а, Итак, сейчас мы с вами едем на обычном режиме то есть стоит дать чуть-чуть газку обороты сразу растут растут на обгон на обгон автомобиля идет вообще без каких-либо проблем. Скорость набирает, ну реально махом, махом и моментально. Ну, ладно, сильно гонять, гонять мы не будем. А сейчас покажу режим, который спорт режим. Видите, вот желтенькая загорелась. Вот также, допустим. Едем, да, едем, там 60 км в час, нужно обогнать, газ в пол. Все. Обороты взрывают. Автомобиль, он еще быстрее набирает скорость. Мне очень нравится Субару, как Субару входит в повороты. Скорость 130 км в час, затяжной поворот. Машина едет, она вот уже ближе к 140 км в час. Но она реально едет как просто как вкопанная. То есть Субару ему ему вообще пофигу так ладно потише а, к обзору сильно особо так скажем не готовился забыл заправить машину бензина у нас нету показано то что осталось проехать 30 километров в час ой, 30 километров в час а, 30 километров поэтому сейчас идем на разворот и едем с вами в спорт режиме спорт режим сразу а, показано то что мы едем на восьмой скорости Госкучу даешь он переключается на четвертую обороты ползут вверх ну и моментально набирает скорость автомобиль вот смотрите на ручном режиме когда турбина включена кстати вот датчик турбины едем на шестую скорость сейчас дам газ в пол сразу переключается на вторую вот она работа турбины ну и все и, и он просто попер то есть он он реально да не то что реально он нереально прет вот такой вот subaru так разгон до 100 телефон секундомер ну понятно то что как бы он неполноценным да будет но тем не менее тем не менее а, давайте сейчас попробуем итак поехали Оп значит обычный режим обычный режим 833 завод изготовитель заявляет сколько там шесть с половиной давайте сейчас попробуем в спортивном режиме итак так ребят спортивный режим то есть включаем вот он желтенькая у нас загорелась сейчас автомобили автомобили пропускаем сзади едет у нас джимик но ну, я думаю если делать это профессионально да то в любом там случае на какие-то там доли секунды профессионально получится получится быстрее Итак, раз два три то есть газ в пол оп 7 13 7 секунд там 13 миллисекунд да вот кушает он много загорелась у нас лампочка ну и давайте сейчас попробуем в этом самом поставим суперспорт ручное переключение ручное переключение встанем поровнее как раз прямая у нас ну и опять же газ в пол поехали 6, 6, 55. ну судите сами как бы а, ну в принципе в принципе да то есть заявляют они шесть половиной секунд вот на ручном режиме да а, если если это делать профессионально то я думаю можно будет уложиться даже чуть-чуть побыстрее напишите в комментариях как вы считаете для кроссовера полноценного кроссовера для форика 280 лошадиных сил как это? Нормально или хотелось бы, конечно, побыстрее? Так, ну пока едем на заправку, пока едем на заправку, немного расскажу. Значит, а какие впечатления об данном автомобиле. Впечатления, они только, только положительные. То есть я уже говорил то что это кроссовер, высокий клиренс вообще салон кстати по салоне да нет такой там трясучки нету практически никаких там сверчков там пинков каких то не то что пинков да ну короче говоря салон он не скрипит так идем на круиз-контроле по скорости немного добавим в принципе 80 км в час нормально повороты входит шикарное место очень много багажник очень большой минус один минус это это расход топлива ребят а, по городу получается где-то 20 литров то есть это много И то это ну это если не топит на нем если топит, то все 25 литров Вот. А, по расходу масла пробег на автомобиле там 17 с половиной тысяч масла не заметил вот но трубу в вроде как масло ну как бы не едят у них идет на угар no литров завода а болячка их не именно трубовых двигателей это какие-то прошивка да но с этим тоже еще не столкнулись вот а что касается обычных двушек те да они кушают масло хотя с другой стороны вот у меня был двушечный до этого у Сереги, Серега, знаете кто такой там видео смотрит вот а у него масло не кушал у меня масло кушал я доливал там бывает литр долив, бывает вообще 2 литра доливал на 5000 вот но пробег как бы на автомобиле был не маленький я его покупал с пробегом 136 тысяч вот наездил на нем где-то тысяч наверное Тысяч, наверное 50 вот а, в данном автомобиле ну пока кроме масла я здесь ничего не менял вот а, на до рестайловых версиях да в принципе на рестайловых версиях тоже есть болячка это рулевая рейка рулевая колонка она начинает стучать там она ну, кто по-разному кто как говорит кто говорит то что ремонта пригодно кто говорит не ремонта пригодно ее там сделаю через пару месяцев она опять застучит но таких там больших неудобств она не доставляет она подбрякивает а, только по а, грунтовке болячка это а, соленоид на вариаторе а, но опять же это на нетурбо версии здесь ну, хотя здесь в принципе такой же вариатор стоит возможно тоже будет но а, с этим мы столкнулись где-то на 100 наверное, не помнили 110 или 120 тысяч пробег был на другом форике у сереги а, дальше значит а, соленблоки передних рычагов тоже больная тема такая вот, ну и в принципе-то в принципе все, таких там больших болячек нет у меня и вовремя масла фильтра, вот. Рекомендуют масло менять в России вообще то официальные дилеры раз в 15 тысяч, потом раз в 10 тысяч, потом кто там раз в 7 тысяч. Я масло меняю каждые 5 тысяч на, да не только на этом автомобиле, а вообще там на своих автомобилях, которые, которые у меня были, как-то знаете, будет поспокойнее вот. Что касается как автомобиль себя ведет по грунтовке ну понятно то что всех ощущений не передать да но э, тем не менее тем не менее что то можно попытаться значит есть функция такая в автомобиле не помню говорил не говорил но она действительно полезная не только где-то на грунтовке да ну и в принципе там по городу не помню как она правильно называется противооткатная система да то есть сейчас автомобиль стоит на передаче на дэшке нога у меня на тормозе ногу я с тормоза убираю автомобиль какое-то время никуда не едет то есть у нас есть возможность тронуться вот немного такого бездорожья преодолеваем да вот видите как бы такой выступ довольно-таки неплохой стоит ну понятно что мы гнать здесь не будем гнать не будем но поедем смотрите получается остановился да то есть ну идет какой-то по осям идет какой-то перекос то есть автомобиль начинает буксовать включается антипробуксовочная система ну, нет проехал я то место вот вот, вот видите Автомобиль завис. То есть я давлю на газ, автомобиль никуда не едет. На тормоз. Давайте попробуем включить систему X-Mod. То есть X-Mod я включил. Здесь показано. Здесь тоже показано. Отпускаем, автомобиль не едет, противооткат. Ну и пробуем ехать на X-Modе. Никуда колеса буксуют. Ну. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Видите, вот здесь как тоже показано. И я думаю, мы сейчас выйдем. Ну, резину, ребят, уже, блин, женщин мне не хочется. Я прям чувствую, как автомобиль перекашивает. Да, да. Автомобиль выехал. пытается пытается пытается. мне интересно что у нас происходит с колесами автомобиля ну, мы такое препятствие уже проехали основное поэтому ничего тут мы интересного уже не увидим в общем x-mod конечно он он помогает сейчас будем обратно возвращаться покажу как он работает с горы x-mod многие там говорят надо останавливаться включать его отключать ничего подобного он на ходу его отключил он отключился вот еще раз смотрите без x-mod да вот ну, довольно неплохо так Все, и та сторона буксует. Еще раз включаем X мод. X мод включен. Давайте попробуем. Не хочет. Так, у нас, наверное, температура подросла, да? Температура выросла до 109 градусов. Ну, с трудом, с трудом, то есть на эксмоде он не вылез, да? Пришлось как бы откатиться немного назад, назад. Включаем эксмод. Откатились немного назад. После этого автомобиль у нас поехал. Вот такие, конечно, препятствия для него для него тяжело. Но вот ну не хочет он ехать. То есть даже если мы сейчас разгоночку поедем, да, мы просто тупо сядем здесь на брюхо. Дрон наш там никуда не улетел бы. А? Хотя, ну, не будем, не будем гробить автомобиль. Пуск вниз ну тоже никаких там неудобств конечно он не доставляет да. ну допустим смотрите давайте сейчас пониже спустимся ну, да тут глина такая еще несет машину немного господи где же мы тут ехали то поднимались то наверх то а? а где-то где-то ехали вот смотрите, включаю X-Mod. X-Mod включил, ногу с тормоза убрал. Все, машина поехала сама. То есть она сама выбирает, когда ей тормозить, там когда ей не тормозить. Вот смотрите, нога. Много я вообще убрал с тормоза. Сама едет. Здесь тоже показано, какие колеса тормозят, какие в движении еще раз давайте вывода да, хороший внешний вид большой клиренс комфортабельность мощь самое главное мощь автомобиль едет а из минусов это расход топлива в общем если вы купите себе такую subaru я думаю вы не пожалеете да, потому что ну, не знаю как в центральной части россии у нас на дальнем востоке что можно взять там из аналогов это какой-нибудь там старый старый x-trail да и в принципе то ну аутлендер может быть до да, больше больше ничего такого нету итак дорогие зрители дорогие друзья на сегодня будем заканчивать получился вот такой и небольшой отзыв по эксплуатации и небольшой обзорчик поэтому кому понравилось обязательно палец вверх а лучше два лучше три не понравилось тоже ставьте пальцы вниз вот но еще и кто еще не подписан на наш канал обязательно подписывайтесь следующее видео будет кстати многие просили снять вот вспомнишь оно и поедет о а, мотоциклах да, заедем поснимаем потому что сейчас начинается сезон вот и все таки кризис да у нас в стране поэтому идем на авторынок зеленый угол снимаем бюджетные бюджетные недорогие автомобили на сегодня все всем пока